Ну, ну, ну, ну иди, Патрик, бедный, он, видишь, обидел. Он тоже приседает. Давайте приседаем, все, приседаем. Тим, Тим, Тим. Это шедевр. Это шедевр, Всем, дорогие друзья, все, вижу Олинс, со мной сегодня снова Артмистики и Матвейчик. Всем, привет. И сегодня мы будем играть Бел Батл. Так какую построчку? Да. Давайте, давайте мороженое. Давайте да, мороженое я надо. хочу мороженку. Я хочу мороженое. Да, все хотят мороженку, и тема мороженка. Ну слушай. А который не может построить эту мороженку, печально. Я строитель, конечно, еще тот, поэтому я построю обычный пломбир. Стаканчик. Я надо сначала просто пломбир. Ну, есть, мир. конечно, идея. Небольшая, но хоть какая, так говорится. Какой цвет крошко? Я тоже вот ищу и не понимаю. Чем задается человек? Дерево возьмите, советую. О, да, кстати, дубовые доски. Вот топа вообще под пломбир подходят. Я сделала И белая цвет топ вообще. Топ-пломбир, топ-пломбир. Не с чем вам не пломбир, пломбир, а? Пломбир, пломбир. Пломбирчик. Это какой-то там пломбир уже сдруг голова мультиков. Ой, ну у меня какой-то прям супер жесткий пломбир. Он прям знаешь, такой прям все его хотят. Понимаешь? Все его хотят. Да. Прям зазор, Прям даже, зим, да, даже, зим, даже зимой все хотят попробовать этот пломбир. Вот Он просто гениален, понимаешь? Он же просто гениален. Он гениален в каком это смысле? Умный, короче. Умный дофига, короче. Ну, я не знаю, я задумал такую интересную задумку. Задумал задумку, да. Но что-то у меня вообще Слаболад. фигня выходит. Честно говоря. У Слава фигня выходит, да ты нарываешься. У меня не то, что фигня, у меня фигуринка фигнй седьмого э, разряда. Ты что это все, я построю. Мне жаль ваши глаза. Просто построю пломбир. Я строю какой-то пломбир-гигант. И гранат. А я что неровно. Вс ⁇ неровно у меня. Посмотрите, какой этот классный коржик студа. О, мой год. Я какая-то смешанная какая-то фигулька. Я клубничку добавлю в него. Понял? У меня будет клубничное мороженое. Точно, у меня будет вишенка. Наркоманское мороженое. Мороженое это... Не это ты нарисуешь, который <laughs> на морожене сидит. Короче, все, у меня появилась идея номер два. Ой, вы, вы просто офигеете с простоты моей постройки. С простоты? Да, да. ты с моей постройки так офигеешь, что ты... Это, это новый уровень. <laughs> уровень тысяча. Это больше на какую-то воду. воду похоже. Так, я сейчас Ой, построю челика, который его лижет. Сейчас. Да, сейчас вот такая вот нога у него будет. Ступня. Я буду чел в Я не буду это строить. Так, мороженка Это нужно сделать, короче, дверь. Сейчас. Это нужно сделать, как будто это на столе находится. Ну вот так Почему вот это не заменилось? Вот это что такое? А? Что это что за? Это что такое? Потеки это... надо сделать. Потеки. О, да, точно, потеки. Спасибо а за ой, совет. Хотя... Знаешь, выглядит как будто... У меня сейчас это выглядит как будто он какой-то рэпер. Кто? Мороженое? <laughs> да, рэпер мороженое. Нет, с моим, с моим чудовством это будет... Это жестко, Это просто это жестко. это по жизни не чудной человечек, но строить я смешно умею. 15 секунд. Я не успел. А Все жестко. Я брови хотел сделать, не забыл. Боже, у них руки неровные получились. Что это? А, Вау, это, ну это? красиво. Я гуд поставлю. Я <сёк> тоже гуд-гуд-гуд-гуд. Прикольная, задумывается. Что? Так, это, а что это такое? это такое, <сёк> типа, мини-мороженка. <сёк> ну, <сёк> ну, это гуд-гуд-гуд. Такой, ну, такой. Я окей, посмотрим. да, в принципе, ок-ок-ок. А ну-ка. ну, блин, в тебе всегда смешно получается. Легендари. Ладно, окей. Гуд. Так, your mother, ой. Так, это что такое, он построил? Супер пуп! Ну, это даже не мороженое, что-то нужно. Я вообще не поставил. Что это? Девочка Стран. распалась! А она она что, что? Что мороженое упало, а ну хватит! А ну пучок! Нет, okay. оно без Да, о, это я! <с <с о, боже, что это? Гений, гений, просто, просто леджи Подписчики зашли посмотреть интеллектуальные постройки. Что построил Ленц? Не, ну, пикселяр, ну это не сильно, ну, блин. это даже на мороженка не сильно похоже. Вот это, вот это мороженки. Не, не умею. Окей, это легендарные, это легендарные мороженки, я окей. Да, что это? О -о -о. Ну, тут, ну тут эпик. Я поставлю эпик, да. Я реально. даже не знаю, нет, что я это я такое. Я поставлю гуд-гуд-гуд. Что это? Ну, типа... А, это... Ну, я не сказал. Что ну, это вот, за ваш густошный шарик, шарик на нем, да. Окей, окей. Какая-то да, непонятная постройка. О, о, ну здесь суперский... А, ну это да, Сразу, сразу, да. Леджиндер, Леджиндер. Это он кто это? Вот это говно выиграла. А я? Я на каком месте? Я на тринадцатом месте. А я на третьем. А я на шестом. Понятно, понятно, понятно. Я затащил, я затащил вас всех. Переходим к следующей катке. Нормальный переход такой вообще топ. Так началась уже вторая катка. Что это? Rainbow, Angry, Astronaut, Snowman, Potato. Я ранбоу. А, нет, нет, нет, вот это, вот это, вот это, Я знаю, просто... я хочу oh, nice. О, Сейчас будет, так как нашу? Картоша на я просто... Ну у меня вопрос, из чего его делать? Я, я придумала из чего. Я тоже. Я прям, у меня, знаешь, сразу была идея, типа, чего это делать. У меня тоже. Так, нет, это слишком много. Ну, близко. оно будет похоже на мою предыдущую постройку, предыдущую. У <с> меня тоже. <с> Такая же простая, да? да типа? не не похоже будет на твою. А, по стилю, типа, такой. Ну да. так, так, так, так, так, так, так, так. Так, вот тут вот тут нормально поднимаем вверх. Вот тут вот поднимаем вверх. Еще раз поднимаем вверх. Ты что там еще вверх поднимаешь? Спокойно. А вверх матвей делает. Ну, как-то у меня, честно, простенько вышло. Ну она очень быстро вышла. А, я ее округлю. Потом тут. Потом будет вообще. А уж квадратная картошка, да? О, oh, у меня реально квадрат какой-то получился. Как будто телевизор. Не, nee, ну, ребята, ну, дорогие желаются, ну, ну, это шикарно, это шикарно. Дорогие господа. Да. Тут у него, короче, будет жирок дружелю... свисать. Какой жирок? О, вот это прям potato, мистер potato. Прям жесткий. Ой, надо было строить потею с этой, со свинки Пеппы. А, ну да, да. Внутри какое вообще жесткое. Оля, Оля, дорогие господа, у меня такая прям, знаешь, картошка, прям дорогая господина. Помогите мне, пожалуйста. Чем тебе я помочь, бабусик? Нет, Это... спасна, а я бабусик? Не знаю. Помогите. на лечебницу, да? Раз, два, три, четыре. Ага. Просто страшно за жизнь моей будущей картошки. Блин, прикольно. У меня, знаешь, это... Как там? Лил картошка вышла какая-то. Не, не помню. Ле... Как там? Лил пип, лил пам, да? У меня лил картоха. Лил пуп. Лил пуп. Лил бурал. Лил да. пуп. Она придумывала ли себе никнеймов, блин. А у меня не картошка, короче. Все. Мы с картошкой. Я пойду с картошка мак У меня все, у меня картошка-мак. Не знаю, Азамат. почему путь... Картошка-азаматик. Нравится. У меня такая картошечка прям интересная. Так, и значит, поставим ей сюда. Не знаю, какой-нибудь бутылек. Она его держала. Она запивает, это запивает, такое? запивает, запивает водичкой. Подожди, шноп. Вот. Вот уже есть еще эффекты. Подожди. О, боже, не надо. Оу, oh, Фи, у меня картошка параллель шикардос Все, у меня получилось. Сейчас, наверное, моя самая первая будет. Так, о -о -о! Что это, это, это, картошка? это что? А, это это картошка. Так, Мшоко Нека 42 Ну что это? что-то есть. желтая бы построила. Да что это такое? Типа картошка растёт. Нет, ну, это ж плюдая картошка. Да, это да какая-то необъёмная. Не, знаете, по этой картошке проехался комбайн. А, что это такое? Это летающая это... картошка. Не... Это, лета... не... это с этой пушки, типа, выстрелила картоха. Понимаю. Ну ладно, это окей. Уже окей. Да не, это пук. Но я поставлю да, да, пук. Фигни, это фигни, просто фиксель-арт. Оу, шит. Оу, вау, я кай, я кай, кай, кай, это, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, это кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, кай, Это кай, кай, кай, кай, кай, у, <laughs> это, это у был, при, кай, была <laughs> А я тайгейминг. Ну это просто картошка с Макдональдса. Ну окей. Блин, мне надо было написать М. Что это такое? Э-нас БС. Это что? Это картошка из картошку. Короче, каннибал. Это каннибализм. Каннибализм. Афлос-12. Так, просто... О, я за зеленое картошку. Зеленое. Я затоптал картоху ему. Что это за од одноглазный бобус? Это картошка бонус. с одним глазом. <свят> бедная картошка. Бед бедная картошка, Рина. Чудок ты мой. выиграл! <свят> Каким чудом. У меня шестое место, а у тебя какое, Матвей? У меня пятое, у меня пятое. Да капец, что за фигня, Артём. Это чувство, будто я впервые в жизни выиграл, честно. <свят> <свят> <свят> ну, ну что, ребята, получилась вот такая вот серия по билдбаттлу. Если вам она понравилась Ставьте свои лайкусы Подписывайтесь на канусики Ну а с вами прощаюсь Всем удачи Всем пока Скажите пока Пока, пока.